У нас в гостях Владимир Фоносеев, в очередной раз Володя с победой, красавец. Спасибо, да, спасибо, Володя. Привет, поздравляю, да. супер, получилось-то в конце. Не, ну это, это повезло, это может даже на камеру попало, да, так, Конечно. Так, радость. Но, но на самом деле это все-таки уже четвертьфинал финал Кубка мира, тут есть место эмоций, я считаю, что в принципе... Ну, ну мне соперник сказал, что он на меня не злится, в этом плане он понимает прекрасно, что это за статьи и говорит, если бы мне так зевнули, у меня бы такие же эмоции были. Ну ему так а да, что, так были, да. что сказал соперник после партии? А что, что сказал соперник после партии? Но как немного был в шоке, ну, просто он спросил, на кого я выхожу, что я выхожу, значит, на победителя тайбрейка корейских шампунь, вот. И в принципе удачи пожелал, то есть, ну. Все-таки с Амином мы много тренировочных партий сыграли в жизни. И поэтому у нас, у нас хорошие снимочные отношения. То есть, в принципе, вот, просто так получилось, что в четвертьфинале пришлось играть. Ясно. Володь, а что ты вот почувствовал в момент, когда он пошел король d4? Вот что, как это, какие эмоции там были? Например, когда G3 взял. В смысле, когда он взял на G3, да? Да, да, взял, да, ой, извини, когда на G3, да, взял. Ой, ну, ну я просто понял, что я в полуфинале немедленно, да, это были большие эмоции, потому что полуфинал, это фактически, учитывая, как турнир у нас идет, с большой вероятностью, ну, ну, в смысле, это просто там дистанция одной победы, чтобы выйти в претенденты, что, в принципе, для меня невероятный успех, но есть еще сценарий, что матч за третье место будет давать ту же самую возможность, то есть... В принципе, это, ну, это просто огромный успех для меня. И неважно, важно, да, что сетка была такой легкой, просто надо было делать свою работу. Я считаю, если я с ней прекрасно справился, пока у меня и бешеные перформансы, и набор очков, и партия не проигрывала. То есть все, все хорошо. то есть я... я почувствовал, что все прекрасно. Еще главное сейчас заработал лишний выходной. Это очень приятно Пер... Да, это вот большой концов... год, конечно. Да, да. А то а я там вот уже жаловался там. сегодня жене, что вот почему у меня график работы 5 5, 5 вместо моих любимых там 2-1. Что за 5-5? Сколько я еще буду играть тогда? Шестой день подряд буду сидеть за доской. Это очень не хотелось. Слава богу, я от этого отскочил. Если материально, Володь. Так что побольше Да, будет хорошо. Я бы сказала, что мысли Владимира Доброго материали, потому что сегодня он сказал, ну каким способом здесь могут проиграть, собственно говоря, каким способом Володя может выиграть, и показал этот вариант буквально за несколько минут до того, как он случился на доске. Володя чувствует атмосферу, что происходит. Да, да, ты Я уже, я на самом деле, я скажу, я чувствовал, что он поплыл в этот момент, и я ждал, что будут еще ошибки. То есть я думаю... Если бы он не зевнул это, он бы зевнул что-то другое, честно а говоря. А как ты это почувствовал? Как ты чувствуешь, что соперник вот плывет по каким-то ходам? Или ну, как-то вот он пешку на f6 отдал, не обязан был, то есть ладью ввел 6 шестой на четвертую. По, по, вообще весь отрезок там… Ну, я почувствовал, что он на отрезке провалился, да? Ну, я, я обычно чувствую, когда я на отрезке проваливаюсь. От, ну, и в этом плане нет проблем чувствовать, и когда соперник проваливается. Также. то есть, я просто почувствовал, что что-то что он делает не то и, и сделал выводы, что это может продолжиться. Понятно, да. И хотели мы спросить тебя в матче предыдущем, поскольку мы не успели с тобой тогда пообщаться, а, и что ты думаешь по поводу шахматиста из Сербии Ивича Велимира. А, ну замечательный шахматист, я вот в интервью сказал, я считаю, что у него большой в принципе потенциал, а, у него очень поставленный дебют, а, хорошо, и он Квалифицированно очень точечно расширился под, под, под этот турнир. В принципе, я с трудом с трудом это все угадал, но мне повезло, что, во-первых, я в первый партии Тайбрейка был прекрасно готов, а во-вторых, во второй а, я загнал его в жуткие цветноты, только это ему не позволило а, завершить блестящую, я считаю, проведенную партию. То есть он ее вел просто супер. И сам Андрейкиным матч на меня большое впечатление произвел. Поэтому я его, конечно, очень сильно опасался. Ясно. То есть, может, даже тот матч был сложнее для тебя, чем этот? Ну, даже, скажем так, пока. Да непонятно. Этот, этот мог быть точно таким же, просто, просто в итоге произошел вот этот зевок. Ивич мне не, зев, не зевнул ничего в ладеннике 4 на 3. А тут все-таки слоны на доске еще сохранились, и Топатабай справился зевнуть. То есть... ставки очень высоки, да. Я как раз говорил, что... Разнопольные слоны, они при тяжелых фигурах всегда свою специфику привносят. Мне кажется, мне кажется, что просто позиция была на такого типа, ее страшно неприятно играть черными в Кубке мира. То есть э, у меня, в принципе, не было никаких там достижений, никакого перевеса, ничего близкого. Ну, просто ее играть удобнее, там давление постоянное и... У меня совсем нет риска, а черные должны как-то беспокоиться, какие-то ходы делать. И я могу просто вот сидеть на стуле, как я и делал, там, три часа и, и делать вид, что я что-то предпринимаю. Хотя ну, не обязательно я каждый раз что-то буду предпринимать. Вот. Ну, Пересидеть. и в итоге, в итоге это, да, действительно сработало. Я его в каком-то смысле пересидел. Да. То есть, mm -hmm. может быть, он физически как раз сел, и поэтому стал ошибаться. Непонятно. А что, кстати, он кушал во время партии? Мы заметили, там был такой Какая-то шоколадка как... у него была. Вот. Я не знаю, откуда он ее взял, это вообще разрешено или нет. Надеюсь, это была В общем, я во время Она партии была? только воду пью, я, я, я, я немного ему позавидовал, честно говоря. Может быть, это была какая-то хитрая сочинская шоколадка? Возможно, я вчера... Заметил действия. Возможно, да, возможно. Вот интересно. Но говорят, если шоколад во время игры поешь, сначала такая эйфория, голова хорошо работает, а потом, а потом идет обратный откат в какой-то момент. Может быть, это и произошло. Все может быть, да. Ну, предстоит интересный матч следующий. Неизвестен еще твой соперник. Кого ты бы предпочел увидеть? Да никого, свой. честно говоря, бы не предпочел. Они, они оба прекрасно здесь играют. А, Серега сегодня просто фантастическую партию, мне кажется, выиграл. Вот. — Да, прекрасно. очередной раз мы mm -hmm. увидели, что французская в каком-то непонятном положении находится, как там не играя, вроде получается как-то не очень. Это французская изначально была? — и это да, да, да. французская, представляешь, Володь. — Да, я это не мог представить. Я думаю, он просто играл кони в 3 и как, uh -huh. каким-то чудом Купил вот этот вариант, который, конечно, в этой ситуации просто мечта сыграть белым цветом. Ну, а с Потому образом, что если не поставишь мат, ты просто сдашься, ну, а да. если ты поставишь мат, то ты отыгрался. Да. Там, а там только два сценария. Ты либо его ставишь, либо просто сдаешься. В принципе, идеальный вариант как раз, чтобы отыграться. Я не знаю, как сам его дал, это просто, но я считаю, это очень не нетехничное решение вообще давать такой вариант с с перевесом в счете, да, то есть как-то ему надо было это, этого избежать. Mm -hmm. Очень странно, что он этого не сделал. Владимир, что будешь делать вот в выходной, который у тебя теперь появился? Понятно. Будешь ли сидеть за тайбрейками вживую? Или... Я Понятно. думаю, что отдыхать буду однозначно, может, в горы жить, съездим с, с женой отдохнем, то есть, в принципе, здесь есть чем заняться, не самое плохое место в мире Красная Поляна. Красиво тут, приятно. Здорово. Вот. Ну, надеюсь, сил, сил наберусь, потому что пять дней подряд играть тяжело. Пора вот. уже дослуженный отдых. да, чуть-чуть да, отдохнуть. Да, Скайпарк точно не поедешь. Скайпарк там есть такое место удивительное, где люди набираются заряда адреналина. Пройдут... Это можно по мостику пройти, да, над... да? По мостику пройти, да, и так далее. Не только. А мы на Радальбан съездили, но в вообще адреналина ноль, честно говоря. Просто ноль. Я был разочарован. Я надеялся, что там хоть, хоть какой-то адреналин, но там, там реально просто какое-то вождение вот этой вот вагонетки Ну, У тебя адреналина впечатлило. хватает в Кубке мира, я так думаю, да? То есть там Конечно. Точно. А не знаю, мне кажется, я его с, с успехом избегаю, честно говоря. Просто да. с успехом избегаю пока. Ну, видимо, не избегу в следующих стадиях, но, но пока избежал. Здорово. В общем, здорово играешь, главное еще быстро. Вот, и мы тебе желаем, конечно же, удачи там, в следующем туре, как и всем, вс всем нашим игрокам. Да, приходи еще, еще к нам. Все, постараюсь, раз. да, постараюсь сдавать поводы, чтобы к вам еще зайти. Надеюсь, ты да. в последний раз. Отлично. Ну что, Володя, да, хорошо тебе отдохнуть, восстановиться в первую очередь. Ну а там, как говорится, будет видно. Все, все, все да, спасибо. Спасибо, Ой, Володя, счастливо. спасибо, Настер. Здорово.